Как больно, милая, как странно, Сроднясь земле, сплетясь ветвями. Как больно, милая, как странно, Раздваиваться под пилой. Не зарастет на сердце рана, Прольется чистыми слезами. Не зарастет на сердце рана, Прольется пламенной смолой. Пока жива, с тобой я буду. Душа и кровь нераздвоимы. Пока жива, с тобой я буду. Любовь и смерть всегда твою. Ты понесешь с собой повсюду, ты понесешь с собой, любимый, Ты понесешь с собой повсюду родную землю, милый дом. Но если мне укрыться нечем от жалости несцелимой, Но если мне укрыться нечем от холода и темноты, За расставанием будет встреча, не забывай меня, любимый, За расставанием будет встреча, вернемся оба, я и ты. Но если обезвестно кану Короткий свет луча дневного Но если обезвестно кану За звездный пояс млечный дым Я за тебя молиться стану Чтоб не забыл пути земного Я за тебя молиться стану Чтоб ты вернулся, не вреди и, Трясясь в прокуренном вагоне Он стал бездомным и смиренным и, Трясясь в прокуренном вагоне Он полуплакал, полуспал когда состав на скользком склоне Вдруг изогнулся страшным креном, Когда состав на скользком склоне отрезь колеса оторвал. Нечеловеческая сила В одной довильной всех колеча, Нечеловеческая сила Земное сбросила с земли И никого не защитила. Вдали обещанная встреча И никого не защитила Рука, зовущая вдали с любимыми. Не расставайтесь с любимыми, не расставайтесь с любимыми, не расставайтесь всей крови прорастайте в них и каждый раз на век прощайтесь и каждый раз на век прощайтесь и каждый раз на век прощайтесь, когда уходите на миг.